мы капусту рубим рубим мы капусту трем тре мы капусту солем, солим мы капусту дн днем мы капусту рубим рубим мы капусту тре дрем мы капусту солим солим мы капусту дн днем <сосы> где же твои игрушки где же погремушки где же ты играла меня потеряла Ты игрушка, я игрушка, ты лягушка, я лягушка Погреми, поклакай, Послучай, поплакай Нашу детку подними, это песня о любви Глазки открываю, глазки закрываю Где же твои игрушки, где же погремушки Где же ты играла, меня потеряла Где же твои игрушки, где же Погремушки, где же ты играла? И не потеряла Подтигушки, подтигушки Кто тут сватки на подушке? Кто тут нежится в кроватке? Чьи тут розовые пятки? Ты как звезда во мне Я как на волне Без тебя вся жизнь туманна Как моряк без капитана Ну давай иди со мной Будем дэнси всей толпой Дэнси, дэнси всей толпой Будем дэнси всей толпой Ты игрушка, я игрушка Лягушка, я лягушка, погими, поглакай, посучи, поплакай, нашу детку подними. Это песня любви, глазки открываю, глазки закрываю. Мы капусту рубим, рубим, мы капусту трём, трём, мы капусту солим, солим, мы капусту мнем. нём. Мы капусту рубим, рубим, мы капусту трём, трём, мы капусту солим, солим, мы капусту нём, Где же твои игрушки, где же погремушки, где же Играла медня, потеряла Потягушки, потягушки Кто тут сладкий на подушке Кто тут нежится в кроватке чьи тут розовые пятки